Всем привет, друзья. Ну вот мы начинаем ремонтировать, точнее делать клеточки для выставки, которая будет проходить с 10 на 11 -го в городе Могилеве. А, помощница, как видите. Сынов нету, но зато дочь вон как сыны. Что мы сделали и что мы... получилось, мы, конечно, вам это покажем. А то... А сейчас пойду у ребенка забирать молоток, потому что ли клетки будет хана, или еще что-нибудь. Соня! Соня, что ты делаешь, сейчас, Соня? Что ты делаешь, красавица? Застеснялась. Так, ну что, клеточка, можно сказать, готова. Получается ширина 80 сантиметров, глубину на 40 сантиметров. Одна ячейка 40, здесь ячейка 40. Высота она тоже 40. Вот представитель поедет. Мегилев. Мегилев. Сейчас откроем. Вверх полосу открываться будет. Вот такой крол. Крол, да? Кролик. Скотобазина тяжелой одной рукой тяжко поднять. А, так, пол здесь тоже сетчатый, но чтобы они не скользили не травмировали себе в дороге лапки, мы застелили его полностью линолеум. Старый обрызг линолеума, плотненько так зашли, правда? То есть, вот там сеточка хорошо видно. Здесь мы будем засыпать соломкой, так как здесь досточка верхняя 10, здесь тоже 10, такое засыпем полностью измельченной соломой. По высоте кролику даже слишком много Это наглядно видно Ширина, конечно, бы побольше Но, понимаете, транспортировать придется мне с помощью белорусской дорог И это все придется в руках Ручка будет раз И еще одна точно такая же клетка будет два То есть повезу всего две клетки по две ячейки В одной будут в, будут в ячейках кролики сидеть В одной ячейке будут э, куры сидеть ну, как-то так посмотрим куры породы голошейка голошейка голошейка ну круче место слагаемых сумма не меняется здесь сделали тоже из этого линолеума тонкий линолеум для того чтобы в любой момент я мы сделала раз и уже полностью клеточка будет открыта то есть если кто-то кого-то купит то я открою клеточку чтобы мальчик сидел или девочка на полную катушку на полное пространство здесь мы еще с повесим э, поилку, которую наполним там уже на выставке и в, в втором углу мы повесим э, для комбикорма тоже такую кормушку небольшую с этой стороны бриттажа также та ну что хотел то показал против тонкий правда каркас хороший э, двоечка ну, вот так друзья это был баллончик старой краски немножко так попшикали, чтобы не так это все это смотрелось. Конечно, белый краски не мало, написал бы серый кролик. Ну, тут телефон бы Ну, ладно. Так, что дальше? Дальше делать нам нужно вторую клетку. Блин. Поехали. Еще поедет у нас представитель вот этой вот породы кор Голошейка. Плоховато что-то видно. Эти не поедут. Это все фигня. Фигня. А где они остальные? О, Петя. Это вот Петя, здоровый, чердактиль Ну, там они все попрятались Потому что довольно холодно Ну, короче, парочку мы выберем Покажем Женка говорит, отдайте сарай, бесплатно Не, не отдам Ой, холодно, холодно на улице В большинстве случаев, как вы видите, все в сарае Здесь их очень одна. Вот она Башка еще не смерзла. красная, но нет и хорошая что по поводу свинтус о которых мы девочек купили из города помните. все хорошо жинка видно дала немножко больше еще осталось красные пятачки Ну вот, так завтра приезжает у нас за вот этой свинкой она второй раз не покрылась поэтому будем сдавать попробуем снять видос сколько она у нас за 8 месяцев получилось все завтра вам друзья покажем так, ну, ну, ну, свинки как свинки, господи этого выжимай. Главное, чтобы они росли, а там был батька. Я что у нас по кроликам? Что-то полотенце какое-то появилось. Походит уже жинка тут. Вот так, те малыши, которые не ну, не достают, а жинка им кидает сюда, жалеет кроликов. Ну, я не так настолько жалостный. Так, карапузики такие, карапузики, да? Помнишь такая хорошая. Вот такие тоже интересные дубосы. И уже один остался, да? Видите? Один. Так, включаем свет. Так, этот должен поехать в тоже Гомель. Человечек просит, чтобы мы подвезли 18 или 18 или 19 числа к городу Могилеву. Подвезем и двух девочек еще подберем, то что если кто на нас смотрит, вот такой пацан уже будет у вас однозначно. этот нам на выставку не едет. Так, так, так, так, так, так, так. Все живы, здоровы. Ой, тебе сейчас любопытная, блин, собака. Так, а вы что тут, девочки, а? Девочки, а? Девочки, племечко. Ух, такие кабанчики. Так, все, закрываем. Все, Алибек, Алибек. Так, что у нас по этим? Там гнездо как положено, мамка смотрит. Здесь двое или трое, двое, наверное. Здесь девочка. Здесь такая вот помесь. Здесь тоже пару серебрях. От венчанки нашей. Вот такие вот хорошие, да? Хорошие колопки. Так, здесь помесь. Жирненькая 25-го. Скоро будем проверять. 10 дней уже. Так, так, тут мы вышли. Господи, уважаемые, тут можно обкаться. Так. Вот это вот девочка поедет в Могилев. Вот это. Ну и там пару штучек еще выберем. Что я мне что-то краком стало, господи. И ты такая любопытная. Ну, что по кроликам. Кроликов ждем окроны, потому что мы случили 25-го, 25-го. Здесь тоже 25-го, хоть 8-го написано 25-го. 25 то есть акролы должны быть но туда к декабрю месяцу то есть на Новый год на Новый год будет что-нибудь смотреть клетку мы уже одну для Мухилева сделали осталось еще сделать еще одну и будет все окей. главное их сейчас доперти на дизеле потому что вообще нема и это конечно геморрой ну ничего, вон видите зерно высыпали зерно высыпали, не буду кормить вас надо да все друзья не буду затягивать ролик так получился длинноватый завтра к нам приезжает за поросенком постараемся снять сколько у нас живком получилось за 8 месяцев там точно посчитаем уже по дням когда окупляли и сколько мы растили свинка почему так потому что два раза мы случали с нашим крючком и два раза к сожалению мимо ждать больше я не могу потому что поросят и так получается туда на мае если все нормально мая июнь кому нафиг надо будут а кормить же их противца. Так что, друзья, что у нас тут такое? Так что, друзья, мы порынили решение, тем более дети, Новый год. Денежку нужно. и Немножко сократим поголовье. И попытаемся что-нибудь заработать. Все, всем пока, всем благ, друзья. Всем счастья. Семейного было получше. на небо. Надо головой. Да, да, да. Да, хорошая такая. Все, уезжаешь тоже на Магиров, да? Поедешь. Поедешь? Согласна? Согласна. Все, друзья, всем пока.